Елки-то уже снимаются, уже Киркоров спел. Если есть удовольствие, значит есть деньги. Но уныние перевернуло мир, а я просто его ставлю на место. Инвестор такая зараза, он может душить он. Идем всегда туда, куда нам скажут. С протягнутой рукой, за деньгами, там обивает пороги. Самое большое, что можно получить от Путина, это человеческие отношения. Ты вообще вот раздражаешься, когда тебе такие вопросы люди задают? А че я здесь сижу вообще? Взять чужое не считается больственной проблемой. Человек умер, а он мне до сих пор присылает сообщение с днем рождения. Миллиард долларов сейчас Ребят, занесите, занесите. Да. И да. ты будешь делать дальше, и дальше у тебя есть расписано, да, да, да. сколько будет тебя встреч все. в день, да, там да, все. Да. Да. Да, да, да. Вот а что да. сделать, чтобы зарабатывать, ну, например, на скринлайфе? Остановиться. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. В чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Так, друзья, привет. Напоминаю, это номер один канал про деньги, инвестиции и бизнес, и сегодня мы будем допрашивать, разговаривать и беседовать Тимура Бекмамбетова, самого кассового режиссера в России, да и, пожалуй, в мире, если уж так вот с легкой руки. Да? Тимур, приветствую. Ничего, что я тебя так представил грандиозно. Просто меня лично напугал. Давай, значит, сразу в бой. Смотри, вот я тебе сейчас Напомню кое-что и попрошу прокомментировать. Перед тем, как сделать последние елки, мы просто сказали, что это последние елки, мы больше не будем делать. Ну и все, мы поняли то, что вы говорите, да, это все понятно. Давайте зафиксируем, это точно последние елки. Я обещаю, я, я сказал же, это же было сказано в рекламной кампании. А Владимир Путин тоже говорил, что он, не уходит, что он уходит, а как оно получилось? Так. Не получится, как с Путиным. Нет, не получится, я думаю. Значит, напомню, ребята, значит, такая история. Значит, Ты Тимур... рекламируешь другого человека. Тут однажды ковыряющий интерьер Тимуру два года назад расковырял, что это последние елки седьмые. Конечно. И Тимур сгоряча сказал, что это Последние елки. Пожалуйста, он сказал, не, не получится, как с Путиным, продлевать не будем, на этот раз будет точно последний. И тут я как раз готовлюсь, как, как к, нашим, готовлюсь да. к нашей беседе, да. <смех> смотрю, да. такой, а что, а вот, елки-то уже снимаются, уже Киркоров спел. С Путиным-то ничего плохого не, плохого не, получилось, не плохо, конечно, получилось. да? Конечно. Может и с елками будет? Или все-таки это из-за бабок все? Это по необходимости. Во-первых, Два года мы действительно, как я и сказал... Воздерживались. Но ты посмотри, что получилось-то. Ты посмотри, что получилось. Чего? Что случилось с нами, со всеми? <связывая> не не понимаю. Давай продолжай. Ну как? Маски. Тысячи человек каждый день покидают наш мир. Это все вот почему? Потому что мы перестали Новый год праздновать нормально. А как, а как встретишь как встретишь Новый год, так и проведешь. Есть такая поговорка, знаешь? Неправильно встречали. Вот, не, -не, -не. елки снимаются на деньги э, платформы То Иви. это как бы все Иви, это, да? коммерческое, это, да? это коммерческое, мероприятие. Это бизнес-проект, э, которым стало понятно, что выросло поколение людей, которые... Ты сам инициировал или все-таки... Нет, ребят, молодые, молодая команда э, ребят, продюсеров пришли и сказали... А ты помнил свое обещание? что-то? Да, конечно был. помню. И, ну и как? Я сказал, вы хотите, делайте, я не участвую. А ты... Не участвую в этом. Я вам все передам, а. расскажу, как это делается. Мне, мне просто важно, чтобы эта вещь, мне как для меня, поскольку я как-то был создателем этой истории всей, я вдруг понял, что за этим стоят миллионы людей, Фильм посмотрел 170 миллионов человек там совокупно, и, и, и столько в России ч, граждан нет. И у него есть перспективы жить дальше, стать брендом, а не фильмом. Давай, Поэтому... Сейчас я, вот, мне лично елки очень нравится, как проект. Это здоровый хорошо. психический человек. Отличие, отличие. Да, такой надо кайфануть иногда, посмотреть. Вот поэтому, смотри, и бабло вообще побеждает зло, и на самом деле американский подход, что, слушайте, разное может быть, но когда много денег, у нас есть возможность продолжать и придумать следующее еще более вкусное. Мне больше нравится, чем держаться каких-то корней, да, и задушить себя так, что потом, ну, значит, ты лишен возможности пробовать что-то еще. Ты всегда отличался тем, что у тебя в фильмах ну, есть много такие крови. фильмы, много рекламы. А, реклама. Так. Мно реклам многие, видимо, недоброжелатели, а может быть просто критики называют, что у тебя вот реклама как фильм, ты снимаешь, а фильм как рекламу. Этот такой подход, это из-за денег и тебе нужно деньги, чтобы снять фильм или просто ты, э, ну вот что ты ищешь в такой форме, что ты вот э, расскажи об этом, какая твой замысел вообще, когда ты вот это все обвязываешь такие очень интересные комбинации. А Сейчас скажу. Ну, во-первых, так же, как и вы при выборе истории, про что рассказывать героя, на самом деле мной движет любопытство, просто любопытство. Так никто не делал, давай попробуем делать так, как никто не делал. И я пытаюсь найти какие-то пути живые, и, как правило, это я знаю, что это повлияет на само кино, само mm -hmm. произведение искусства. Mm -hmm. Никто не обвиняет Энди Уорхола какого-то, который у себя рисовал с кетчупом картины, потому что это же э, mm -hmm. суп, Кэмпбелл, там, не знаю, потому что это часть нашей жизни, mm -hmm. то есть вот Билайн какой-нибудь в, в, в фильме э, Ирония судьбы, это же, это же материальная культура, это тот мир, в котором мы живем. Правильно? То есть yeah. часы, которые носят герой, они о нем очень много говорят. И я, я считаю, что в потребительском мире, в мире потребления, в котором мы жили последние сто лет, наверное, да, реклама это культурный феномен. Это, это, я, наверное, это связано с тем, что я как режиссер формировался в 90-е годы, когда mm -hmm. реклама была единственным кино, которое mm -hmm. было в стране. И поскольку не было кино, не было кинотеатров Кинотеатры были закрыты По телевизору показывали мексиканские сериалы Соответственно, мы просто снимали рекламные ролики Молодые тогда режиссеры Снимали рекламные ролики И делали это так, как будто это фильмы То есть Остро, там, эмоционально и так далее И тогда у меня этот барьер сломался Между рекламой и кино Я думал Ну хорошо, если, если Рекламные ролики Банка Империал люди смотрят, пересматривают, потому что им интересно это кино, а на самом деле это реклама банка. Почему я, наоборот, не могу сделать? Сделать фильм, в котором будет рекламный объект, рекламный, а. реклама товаров будет частью нарратива. Да. Это была на нашем дозоре замечательная фраза, мне больше всего... я почти забыл все, что я сделал там, но одну фразу я помню, где Гошку Ценка говорит, порошенный, э, хочет с ней познакомиться, он ей говорит фразу, «х -х -х она покупает кофе какой-то, он ей смотрит, говорит, хороший вкус, хороший начал, хороший вкус, хороший начал, это был слоган на скафе в то время. Мы так делаем в жизни, мы говорим слоганами, это часть нашей материальной да. культуры. Джаз дует. Джаз дует. Не дай себе засохнуть. Мне кажется, что это часть материальной культуры, мне кажется, что в моей любви к этой культуре рекламных сообщений нет ну. ничего постыдного. То, что это раздражает зрителей, я понимаю. Я понимаю, потому что они они воспринимают, они такой, доходят под таким давлением маркетинговых, маркетинговых компаний всех брендов, что они просто неравнодушны к этому самому. Это их проблема. Больше раздражает вот меня лично, да, когда режиссеры или деятели, знаете, идут с протянутой рукой за деньгами, там пороги и жалятся, что им, там деньги не дают на их там творчество и так далее, а ты придумывая вот эти хитроумные коды, схемы там и так далее, мне очень нравится такой подход, что ты <coughs> экспериментируешь и в видах кино, и в способах финансирования и так далее, и это круто. У нас же канал про деньги, и про бизнес, и про инвестиции. Но Давай перейдем к другому вопросу, который очень противоречив. А может быть нет, разберем его. Да, это государственное финансирование кинематографа. Но ну, всегда, когда есть некая дающая там рука, а есть распределяющий там комитет, возглавляемый там, Михалковым или... Или, это, там, или много, много чего. Да, ну возникает же вот этот вот элемент субъективизма, ну, который в общем-то значит тебе дать, этому дать, а вот этим вот не дать. Потом многие обвиняют и говорят, вот вы там кому-то этим даете, эти любимчики или нет. Вот как с этим-то быть? В результате деньги достаются, ну, давай так, не лучшим, не тем, кто мог бы стать лучшим, а тем, кто заслуженный. Mm -hmm. И мы сейчас знаем на рынке России несколько групп заслуженных, ну, заслуженных прошлые услуги, да, которые постоянно получают нормально, им отгружают неплохо. Ты среди заслуженных, ты же среди бизнес, заслуженных да, поэтому да. ты вроде как ну надо за государственное кино там вратую, давайте будем делать заказы, если не получится кино, ну ничего страшного, ты так говоришь. Так все-таки, подожди, ты оказался среди заслуженных, потому что ну, и, так и, сложилось, а тем, кто не оказался пока, что им то делать? Есть делать? три позиции. Первая позиция государства, так. позиция заслуженных и позиция тех, кто не попал в список, список заслуженных. Формирование списка заслуженных был процесс очень, как мне казалось, может, потому что я в него попал, был очень процесс объективный, потому что там просто анализировались mm -hmm. показатели, по которым определены те, кто стабильно существует и может прогарантировать государству осмысленную работу с ресурсами, mm -hmm. с средствами. Mm -hmm. И у меня был, было несколько случаев, когда фильм, который мы получили деньги на производство субсидии государственных, mm -hmm. Мы его не смогли произвести. Мы, мы там порядка миллионов, наверное, ста что ли, 150 вернули просто государству деньги. Mm. Просто потому что мы поняли, что мы, чтобы остаться в среде, в среде, в этой вот команде заслуженных, мы должны ответственно себя вести. И это было не раз. И почему это происходит? Потому что нам важно сохранить этот статус. Ну, это позиция заслуженных, которые считают... Ответственных. Что... Давайте назовем ответственных ответственнолюбивых, заслуженных, которые там оказались уже. Это и, первое. И они, Второе... конечно, укрепляют да. эту... Ну, сохраняют. Ищут аргументацию Сохраня... и находят. Да. Вот ты сейчас ее нашел. Нашел. Второй вопрос. А куда эти деньги деваются? Они идут в производство. Производство, это значит, нужно найти авторов, которые... Я же не снимаю эти фильмы все. Их снимают молодые режиссеры, которые приходят к нам в компанию со своими проектами. И, соответственно, я должен выбрать тот проект, который будет эффективен, который может быть для зрителя интересен. И, и все, все те заслуженные, о которых ты говоришь, они в поиске находятся молодых талантов непрерывно. И, соответственно, деньги эти в любом случае достаются этим авторам, которые приходят, снимать кино. И Базилевс компания наша, которая дала старт большинству, наверное, самых интересных режиссеров, которые mm. есть в стране. Ты вот все стоишь на позиции заслуженных, а что делать молодым, которых такие, как заслуженные, снимать... не берут, а они бы тоже могли сделать что-то, а, такой а проблемы. до них не доходит. Игорь, Нет такой проблемы вообще. Вот поверь мне, yeah. нет проблемы yeah. найти ресурсы для реализации да. качественных То проектов. Есть надо прийти молодым э, режиссерам, которые считаются себя надо прийти под патронаж заслуженных, да, ну и сделать какой-то проект, правильно? один вариант. Один вариант. Второй вариант э, это просто взять и сделать э, что-то, что, что за тобой будут бегать все заслуженные, да. потому что Чтобы... нет такой проблемы. Да. 11 платформ М. в России, 10 заслуженных студий, и всего, всего на одной, на двух руках э, пальцев людей способных делать контент, который люди хотят смотреть. Здесь нет проблемы найти средства, поверь мне, есть проблема найти сценариста, режиссера. Ты говоришь, авторов не хватает. Хороший. Авторов не хватает, актеров не хватает. Это же вопрос актер, например, и звезда, это вопрос это не одно и то же. Я понимаю, но это вечная дилемма, парадокс и противоречие, кто как его называет. знаешь, Заслуженные говорят, авторов не хватает, а я говорю или заслуженные разглядеть не могут. Mm -hmm. и, да. и возникает парадоксальная вещь, что бабки дают заслуженным, чтобы они патронировали и отбирали талантливых, а у заслуженных у, у, них, а, у них не то, что... что они могут видеть то, что они могут видеть. Ну, Человек так да, устроен, конечно. он мыслит шаблонами и паттернами, которыми, ну, которые у него уже есть. Он не может разглядеть то, mm -hmm. чем у него нет. У него не, нет mm -hmm. вот, скрина, не происходит вот этого коннекта. Поэтому мы придумали проект, в котором ты принимал <laughs> участие. Называется он DreamUp, да, да, вот. площадке... А я и хотел, чтобы ты о нем вот сказал, да. Да. каким я... образом вскрывать вот эту вот толщу, ну как бы пласты, которые сейчас вот. Я, давай да. о DreamUp и расскажи. Привет-привет. Это DreamUp, шоу, в котором авторы контента получают реальные деньги на проект мечты. Мне показалось полтора года назад, что нужен другой способ поиска этих вот талантливых людей, чтобы деньги находили таланты. И это, это потреби, фактически потребитель находил таланты. И идея, собственно говоря, нашего шоу в том, что она публично, есть шоу, площадка, на которой молодые авторы сериалов, блогов, фильмов презентуют свои проекты и тут же в реальном времени получают поддержку либо инвесторов, либо аудитории напрямую в виде донатов и так вот. далее, и могут запускать свои проекты прямо в течение 10 минут. При всей такой, ну, казалось бы, нереалистичности этого проект, ну как можно за 10 минут привлечь там миллионы рублей для своего фильма. Это происходит, произошло, и мы сделали вот там 7 или 8 выпусков и собрали 60 миллионов рублей для, для молодых авторов, которые смогли запустить сериалы свои на платформах и так далее. А в чем секретный соус? <сёжный> Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Я когда смотрю интервью с тобой вот разных там, людей, они тебе задают вот одни и те же вопросы, там, Бенгур, там, провал то, то все, все а ты им каждый раз одно и то же говоришь, так, ребята, отвалите, значит, я вообще экспериментирую, вампиров вывожу на сцену, значит, кто их будет смотреть. Ну, в общем, примерно одна и та же вот история, все, смотри. Ты вообще вот раздражаешься, когда тебе такие вопросы люди задают, пытаются на тебя надеть некую рамку при исследовании, mm -hmm. знаешь, и и раздражаются, и сердятся, точнее, когда эта рамка ну, никак на тебя вот, я не лезет. Скажу, я, сержусь, я тебе я тебе я сержусь об одном. Я сержусь всегда, что мы сейчас с тобой разговариваем, я даже понимаю, что у нас ну, смысл нашего разговора — это производство какого-то продукта да, для зрителя, но для меня в любом случае просто интересно разговаривать. Mm. Потому что общение — самая большая ценность, какая существует у человека. И когда вдруг я понимаю, что тот, кто со мной разговаривает, он манипулирует, он не говорит, не спрашивает то, что он хочет спросить. Он спрашивает то, что, наверное, понравится его аудитории, то есть я вдруг понимаю, что я здесь сижу вообще? Я, ну, как, это какая-то своего рода проституция, мне обидно, что у нас был такой шанс сейчас с тобой что-нибудь выяснить интересное в жизни, придумать что-то интересное, а мы вместо этого занимались имитацией Общение. Yeah. общение. Хорошо, скажу, а ты вообще жалко. вот так вот на каком-то интервью, на беседе, ты вообще был так, что ты вот я помню, встал, конечно, ушел или там стакан, как Жириновский, значит, вот что-то круто. Вот что-то такое у тебя это было в жизни или ты всегда Нет, так? Нет, не было. Мне жалко человек становится. Да? да? но представляешь, человек задает вопрос, я вижу, что ему это на самом деле самому не интересно, mm. он так, наверное, не думает, но вот аудитория так хочет, надо так сделать, в этом есть какая-то, его так жалко становится и, и, и брезгливо. Yes. Ну, у тебя еще есть тогда возможность жизнь-то -то еще длится, что если что, у тебя стакан чтобы... есть. Один интервьюер тут тебя ковырял сильно, да? Про Голливуд, что тебе там Голливуд не приглашает, сказал там это, а ты все равно сказал так хлестка, значит, а я скринлайфом сейчас больше интересуюсь и все, ну вот отшил. А вот, ну, реально, если так сказать, вот скринлайф по сравнению с классическими фильмами и с разными. Сколько денег тебе приносит вообще? Или это больше хобби? Это больше, это больше расходы. Расходы? Это за инвестиции в будущее, конечно. Поскольку мы проводим, глядя на экраны наших девайсов, компьютеров, телефонов, сегодня там по 6-8 часов в день. Мой телефон мне говорит, что я провожу 6-8 часов. Соответственно, половина моей жизни это половина времени моего. Половина моей жизни я провожу в этом мире экранов в мире цифровом и знаете, самые важные события в моей жизни сегодня и твои тоже Здесь. как ä, знакомство вот мы с тобой знаем друг друга уже почти три года а увиделись первый раз физически соответственно ощущение что мы с тобой вместе вообще не один выпили стакан а воды а потому что в этом мире экранов совершаются самые важные сегодня дела в нашей жизни. Мы встречаемся, ссоримся, признаемся в любви или там прощаемся, зарабатываем деньги или теряем их. Это все происходит сегодня не в физическом мире, больше нет бумажек, личных встреч, все происходит онлайн. И кино, поскольку кинематограф рассказывает про нашу жизнь, даже пусть будет в виде фэнтези или там научной фантастики, но все равно это про нашу жизнь, то сегодня совершенно очевидно, что половина фильмов поскольку мы половины жизни проживем в цифровом мире, половина фильмов должна быть именно про этот цифровой мир, mm -hmm. про то, как мы там живем, как мы там признаемся в любви, грабим банки, как там, спасаем mm -hmm. свои э, своих близких от всяких там пранкеров э, или хакеров. И, а, а фильмов про этот цифровой мир 0,0,0,0,1 процент всего. Mm -hmm. Первый скринлайф э, эпизод был снят в ночном дозоре, mm -hmm. где Хабенский городецкий, на своем компьютере искал кто проклял Светлану. И uh -huh. тогда я создал какой-то интерфейс красный с какими-то линиями судьбы, и он там летал по этим линиям. Это был чистый скринлайф, третий год что ли. Мне все сказали да-да-да, ну кто пойдет в кино смотреть на экране свой экран своего компьютера. Я говорю, ну, там же я... происходят самые важные события. Говорили, нет, ну это никто не интересно. И мы сделали в 2015 году, выпустили фильм, называется он «Братья с друзей», Unfriended mm -hmm. в Америке, который э, при стоимости меньше миллиона долларов собрал 65 миллион долларов в прокате, по-моему, не помню точно цифры. Феноменально, с да? 65 раз. 65 раз. Да. Ну, естественно, мы не получили 65 <с раз, потому что там были дистрибьюторы, студии и так далее. Но, тем не менее, это это было уникальное событие, и мы попали с этим фильмом в двадцатку самых прибыльных киноинвестиций за всю историю кинематографа. Все мне сказали, ну да, конечно, ну это прикольно, конечно, вот так получилось, но это один раз. Второй раз это будет повтор, уже никому не интересно, отскажут, ну, это то же самое. И мы сделали второй фильм, он называется «Поиск». Можно посмотреть и то-то, другой на экранах ваших девайсов, в каких-то платформах в России. И этот «Поиск» он собрал уже не 65, а 75. Появилась тренд, тенденция понятная, можно, можно посчитать, когда ты э, при очень небольших вложениях можешь э, находить своего зрителя, зрителя достаточно, чтобы это все имело смысл. У меня другая, как бы, логика такая. Так много, говорит, провожу в экране, что уже хочется это. Хочется, точно хочется. Нет, хочется послать это подальше. Хочется послать, это. Хочется послать и, и люди это посылают, это прав, правильная психологическая реакция. Но поскольку я люблю это, ты сказал, в смс-переписке? В месс месседже? А как ты по-другому это расскажешь? Все равно тебе придется, все равно ты э, э, поиск ребенка в, в поиске, Нет. все равно это происходило все на экране, в физическом мире ничего не было. Слушай, я тебя подтверждаю, я смотрел когда поиск, я поставил себя на место вот этих вот героев, и я же помнил, когда я там следил за тем, как дети осваивали сети, как вот, как это все то есть ни один фильм вот такой вот, ну, классический, скажем так, не давал мне такого погружения вот в эту вот реальность, в которую я реально проживал со своими детьми. Это просто релевантная да. тема. Да, да, да. И, и релевантная, и да. то, что до тебя никто не делал. Никто да. не, не фокусировался на этой части. Ну да. хорошо, давай вот скринлайф формат и форматы, как сейчас на iPhone снимают кино. Тоже, кстати, очень интересный тренд там от первого лица или как-то так сказать с ракурсов неожиданных да этот iPhone там да. во все места в которые <засунуть> засунуть невозможно для какие-то ракурсы которые обычные но их нету да, вот это же тоже такой тренд Вот Screen Life вот, снять фильм на iPhone и так далее то есть ты выбираешь скринлайф. Можно я вопрос тебе задавать? Вот как ты, как ты думаешь, в чем разница между съемками на iPhone uh -huh. или и скринлайфом? То есть в одном случае uh -huh. мы, используя камеру, снимаем yeah. просто другим устройством, а скринлайф мы записываем экран. Мне кажется, что разница в том, что это просто как небо и земля, вообще вот просто как другое измерение. в чем разница? Небо и земля. Я почему. Потому что при помощи камеры, любой, mm -hmm. на айфоне камеры, большой кинокамеры или вот такой, который нас сейчас снимают, мы снимаем физический мир, вот наш mm -hmm. мир, вот этот мир это это то, что является объектом mm -hmm. интереса. А в скринлайфе этот мир нас вообще не интересует, а мы записываем мир экрана, мир переписок, сайтов, есть архитектура этого здания, а есть архитектура mm. сайта, да, есть соци... площадь а, города, да, а yeah. есть социальная сеть, тоже общественное пространство. Я который... почувствовал разницу, моей как если бы здесь ты описывал извне это, а тут ты видишь проявления и какие-то чувства и что изнутри это. То мы живем в другом yeah. мире, yeah. вот это буквально то, что я говорю. Поскольку я провожу время, mm. вот когда ты сидишь с телефоном, ты же забываешь, где ты находишься. Mm. Сидят люди в кафе, вот телефон, да. Они не в этом мире, они, они в не, этом мире. Они не в кафе, в этом мире. Они момент, не в кафе, да? они, они в другом пространстве. Да. И они там живут. Да. Вот глубокое мое убеждение, да, да. что это не, не, не, это не дополненная реальность к да. нашему миру, а это настоящая реальность. Ты а знаешь, ты, мир... ты меня расстроил сейчас. Я не расстроил. Почему расстро... я тебя расстроил? Ты сказал, что у тебя шесть часов экранного времени. У ты тебя знаешь, больше. сколько у меня? Больше. От 9 до 12. Да. И, кстати, у молодых людей, вот сейчас вот я смотрю, у них вот стабильно держится 7-12 часов, то есть как будто бы вот человек встал с утра, он просто эту кнопку или там экран не отпускает. Ну это, что это значит? Что это значит? Это значит, что эта жизнь для нас, как мы себя там проявляем, что мы там делаем, где там добро, где зло, где смерть, где жизнь. Mm. То есть человек умер, а он мне до сих пор присылает сообщение с mm. днем рождения, поздравляет, потому что он там кнопочку забыл, а вот его аккаунт жив, и он влияет на меня, я mm. там плачу или там yeah. э -э эмоции испытываю, значит, мы по-прежнему общаемся, а когда ребенок Познает мир. Он теперь не познает мир два пальца в розетку, да, ой, не подходи mm. к розетке, а он yeah. познает мир, залезая в какие-то э, пространства внутри цифрового мира, и родители не знают, где он живет, они не знают, что с ним происходит, mm. они с ужасом открывают, что, оказывается, ребенок вообще не тот, про которого они, о э, э, yeah. котором они думали. И вот здесь возникает mm. самый главный вопрос. Зачем я занимаюсь этим скринлайфом? Mm. Зачем мы им занимаемся? Ну, понятно, поскольку у нас передача. Я думал, из-за денег, конечно а... да. оказывается, нет. Оказывается, нет. Да. Я да. тебя позвал на э, канал номер один про, про бизнес, деньги. деньги, инвестиции, а ты тут опять ну, говоришь, ну, для удовольствия. А где деньги-то брать? Если есть удовольствие, значит, есть деньги. Потому что иначе деньги никто не платит за мучения, за пытки. Смысл в том, что этот цифровой мир, который уже существует, мы в нем живем большую часть своей жизни, в нем нет понятий. Hmm. Ну вот В жизни у нас есть понятие. Вот ты сказал, hmm. да мы встречаемся, я утром проснулся, думал, надо мне идти. И Игорь сказал, надо прийти, э -э поговорить. Ну, Во-первых, интересно. Но обещал: это понятие. А в, в онлайне нет этих понятий. Там другие понятия. И они не сформировались. Обмануть другого человека в онлайн-среде не считается пальцевной проблемой. Взять чужое, ну, скачать какой-то фильм там где-нибудь. Mm -hmm. Я вот когда не могу найти фильм, я думаю, где же найти? Ну, просто набираю, скачать бесплатно, онлайн там ищу фильм. Ну, потому что не могу найти. И эти это означает то, что в этом цифровом мире мы живем, как будто не прошло тысяч лет цивилизации, как будто мы еще в пещере, где можно за чужое взять. Прощупыванием узнаем, что там Что будет. можно, да. что нельзя, мы только учимся жить в этом, да. в том мире. И там не, не действует, там нет ни гравитации, ни жизни-смерти, ни добра-зла, ничего нет. И я понимаю, что что бы мы не снимали, какой бы фильм скринлайф мы не снимали, он, во-первых, ты как сейчас правильно отметил, пользуется спросом <laughs> и приносит доходы, а во-вторых, он, потому что он решает очень важную задачи для людей. Люди боятся этого неведанного пространства. Подсознательно. Знаешь, когда ты пишешь, кому-то написал сообщение, а в ответ он пишет, пишет, пишет, что он там пишет. Пропало. Ты вот это тоже обратил внимание. Я думаю, что он там пишет. Написал, стер. Врет. Что он думает? Не мог сказать сразу. А если это девушка, а если это ребенок? И это же все, знаешь, это новая этика. Есть замечательная книга Ольги Лукиновой, называется «Цифровой этикет». Всем советую почитать, она гениально описывает, как мы живем в этой среде. И мы сейчас будем делать фильм, экранизировать эту книгу, делать фильм об этом. И, в общем, миссия наша это понять и отрефлексировать свою жизнь в цифровом мире. Как ты там Давай, живешь? Давай, Тимур, да, ты все. с одной стороны сказал, что Screen Life это ну, твое миссионерское, так сказать, начинание, что денег там пока немного, что ты тратишь, вкладываешь. Это как-то немножко противоречит с этими сборами огромными, что миллион вложил и 65 там собрал. Ну, видимо, не ты, а ну, прокатчики или да, кто-либо. Ну. Да. Давай, значит, на этом вообще могут заработать молодые режиссеры, там, кто там, шоураннеры или кто то Могут, там, вот, вот, могут. Вот что сделать, чтобы зарабатывать, ну, например, на скрин вот. Остановиться. Остановиться, не бежать, не бежать туда, куда бегут все. Вот так устроен наш мир, что все, вот есть касса, все выстраиваются в длинную очередь в эту кассу. Все выстраиваются друг за другом в спину, потому что это это легче. мейнстрим, мейнстрим всегда легче, легче присоединиться, да. безопасно. Безопасно. Выбора не надо да. делать, да. просто встаешь в сзади в да. очередь и, дай бог, ты стараешься и, дай да. бог, до конца дойдешь к каким-то там ты будешь. Да. А рядом открытая касса Друг... другая. Это вот скринлайф, где никого нет. Угу. А почему я туда встану? Может, там, если никого нет, значит никому не нужно? Вопрос того, кто стоит в очереди. А там все есть. Вот мы видим, что там есть. Там есть, первое, это это очень кост-эффектив производства, mm -hmm. потому что себестоимость производства фильма ниже в десятки раз, чем обычного фильма. Mm -hmm. Соответственно, есть свобода, потому что если это стоит очень дешево, ну, производство само, рисков меньше, соответственно, меньше людей стоит за спиной и говорит тебе, что делать. Мы опубликовали книгу, которая э -э -э, называется Screen Life, mm -hmm. которая рассказывает подробно о том, что это такое, как производить фильмы в скринлайф. А вот, и, вот и... давай эту книгу поставим для тех, кто хочет посмотреть я тоже в это верю, в скринлайт формат. Книга будет в описании. А в чем соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Ты постоянно делаешь эксперименты, делаешь невозможное. Куда ты сейчас вот эти новые пути держишь, расскажи об этом. Какие-то мультики ты Ему, там делаешь. Да, я расскажу. Вот Что-то, знаешь, расскажу. вот прямо такие вещи, на которые ты сам ставки ставишь. Мы еще не знаем, Мне чем это кончится, но ты ставишь ставки. К сожалению, занимаюсь одновременно слишком много много mm. вещей, что это неправильно. Неправильно в смысле бизнеса, потому что это менее эффективно. Mm. Mm. Так, а хорошо. по жизни это правильно. Да. Oh. По жизни oh. правильно заниматься тем, чем хочешь. Yeah. И... Жизнь или миллиард? Да. То есть жизнь или миллиард? Миллиард или жизнь? Как, конечно, жизнь. Жизнь. То есть по жизни правильно заниматься многим. Расскажи правильный. об этом многое, ну, чтобы правильно быть собой. с собой, да. Yeah. Рефлексировать, понимать, что ты что то неправильно сделал. Ну и просто самое важное, ты знаешь, если мы попытаться это сформулировать, мне один умный человек сказал, и я просто ему невероятно благодарен, э, вскользь о том, что такое э, создатель, на что люди молятся. И он сказал, что создатель — это выбор. Бог — это выбор. И, и у нас есть не право выбора, а у нас есть обязанность выбора. И человек, который отказывается от выбора, принимать решение, он совершает самый страшный грех, который называется уныние. Но ты не уходи от ответа. Куда да. путь сейчас держишь и какие ставки держишь? Я делаю ровно об этом фильм. Да. Почему да. я об этом рассказываю? Потому да. что это фильм про Хаджину Средину. Ага. Я делаю мультипликационный фильм о самым, наверное, любимым героем планеты, потому что люди, которые его любят, населяют... Это, там, их миллиарды, они живут от Китая до Египта. Это человек, легенда, он в каждом народе у него свое имя, он где-то Мула на где-то Хаджана на середине. у казахов Алдар Касе, у... ну, он по-разному там ходил, в общем, у него кликухи разные были, а это человек, который сумасшедший, как, как, как кажется, который все переворачивается вверх ногами, и когда ему спрашивают, почему ты это делаешь, он говорит, потому что какой-то нехороший человек перевернул мир, и уныние перевернуло мир, а я просто его ставлю hmm. на место. И история это не про... Собственно говоря, я долго, много-много лет пытался рассказать историю про на Средина, персонаж, знаешь, да, yeah. который очень меня волновал, интриговал, я был влюблен в него, но я не мог никогда это сделать, много лет. Потому что он сумасшедший. А, а сумасшедший герой быть не может. Ну, когда зрители смотрит, он должен себя как-то идентифицировать. Линия, это а это какой-то фрик. Да. И я потом придумал, и у меня все встало на свои места: mm. а, что фильм будет не про Хаджун Средину, а про Ишака Хаджуна Средину. То, что он всегда был на Ишаке, а Ишак это примерно тот, кто. Ну, тонкий, есть. На... тонкий намек. Да. Это тот, это тот, кто мы, тот да, да. Кто мы, кем мы являемся. Да. То есть мы порядочные, мы трудолюбивые, мы идем всегда туда, куда нам скажут. Мы делаем не то, что хотим, а то, что нужно. Но это тип, классические образы Ишака. И вот эта история о том, как а с точки зрения Шака рассказ про своего хозяина. Вот. И то же самое это история Ишака, которому достался ненормальный хозяин, которого он пытался исправить и сделать из него нормального человека, порядочного и как тот его на самом деле свел с ума, и освободил и сделал свободным, способным принимать решения, зарабатывать много денег или там получать награды и так далее. Поэтому это, это фильм, в общем, о свободе и его праве, о праве человека и, и обязанности человека совершать выборы. Отлично, Тимур, давай все-таки про деньги. Кино, вино и домино — это не единственное же то, что есть у тебя в жизни. Да? Вот ты зарабатываешь деньги, ты очень успешный, невзирая на то, что ты имеешь кучу неуспешных проектов, но ты сказал, это естественный процесс, много делаем, что-то не получается, что-то получается, а это значит, что у тебя деньги водятся. Что, кроме кино, тебя интересует в качестве бизнеса, какие у тебя еще бизнес бизнеса, инвестиции, нравится. кроме кино. Мне очень сейчас нравится вся история с NFT, которая началась. Uh -huh. мне, мне просто понравилась сама идея, что права отделены от объекта прав uh -huh. Uh -huh. и продаются отдельно права. Это просто такая такая идеалистическая концепция. Очень современная, очень цифровая, очень релевантная для, для современного человека. И мы начали сейчас подготовить. Можно я тебе покажу свою NFT? Вот. <смех> ну, уже, уже поднял? а? Поднял? Ты уже? знаешь, сколько стоит? Нет. Вот, я вижу на... Сейчас. Наверное, называется NFT Grandmaster, вот. смотри, соточка эфиров. Так. Нифига себе. Да. Я к тебе приду. Ты знаешь, что, ты знаешь, я выставил карточку NFT, вот она, кстати, у меня тут в студии висит. За 100 эфиров ее продаю. 300, 383 тысячи долларов за эту карточку, кто ее закупит, он получает мое пожизненное менторство сопровождение. Вот пожизненное, да. И ребята мне сейчас пишут, сколько человек. Ведут предварительно, ну, 12 человек уже пишут, предварительные разговоры. И я вот думаю: вот: представляешь, я бы никогда не додумался до такого формата. А тут смотри, я продаю карточку, за 383 тысячи. Входной билет. Да. И человек получает мое пожизненное менторство. Это тоже новая форма, вот, а все, продать карточку. Вот ты вот продаешь свои NFT, Нет. это же менторство, которое потенциально будет означать... Ну, кто может купить мое менторство за 380 тысяч долларов пожизненное? 380 тысяч долларов пожизненное да. менторство. Кто может купить? Ну, один человек, ну, один никто. Ну, один, в смысле, это 10. уже бизнесмен, как, да. у которого есть деньги, да. Просто... Ну, фактически партнером он все покупает. Ну, это не партнер, не это недорого. Это менторство. Партнеры по Майнце, там, но не. Они... Нет, если вот так... ты такой э -э человек, который способен переворачивать вещи горногами, а я очень умею реализовывать стратегии. Я просто беру тебя, покупаю твой NFT. И говорю тебе, давай посидим, чай попьем, поговорим. Да? Ты мне начинаешь... а хороший, хороший бизнес, согласись, да? да. Я продал карточку за 380 тысяч долларов. Конечно, ты а ты такой, ты можешь ко мне прийти и сказать, Игорь, как дела? Я говорю, приходи, кофе попьем и все. Да. У меня 380 тысяч долларов, а у тебя перевертыш в голове постоянно, и ты можешь свое содержание использовать по другому, наиболее лучшим образом. Да, поэтому очень здорово, что ты этим интересуешься. А ты инвестируешь в это а, или, я, или ты интересуешься? Не-не, я, я не инвестирую, я пытаюсь создавать, я пытаюсь э, э, найти способ, как... посмотрите, все права проданы на весь... Ну, вот люди производят э, контент, я снимаю фильм, права проданы, фильм вышел, э, и вроде бы жизнь его закончилась. NFT дает возможность продлить жизнь э, любого произведения, любого авторского продукта. Фильм так и будет принадлежать киностудии или там кому угодно, платформе. Но никто не может отнять у автора возможность выпустить свою версию подписи под этим фильмом. И люди, которые смотрят, потребляют контент, фанаты, ну, те, кто потребляет контент эмоционально, для них книжка, просто книжка за 200 рублей и книжка, подписанная там, Акуниным, это разные совершенно вещи. И мне кажется, что это очень круто, потому что это э, изобретение позволяет э, создать новый рынок э, для уже существующего контента. Я тебя спросил. Что я делал? Про инвестиции, про деньги и про <coughs> бизнес, а ты опять про Удовольствие, про любопытство, про новое. Я сейчас скажу, деньги-то? Я зарабатываю, я зарабатываю, Деньги Куда ты еще вкладываешь? Куда ты еще вкладываешь? Ресторан, там не знаю, фэшн-коллекция, может завод какой-то построил. Что еще? Мы сейчас сделали, если помнишь, в 90-е годы была рекламная компания Банк Империал, и мы сделали NFT этих роликов угу. то есть это там всего их там 17 было продуктов объектов и мы сейчас их сделали поскольку банка нет <соцентричные> такого <соцентричные> названия, <соцентричные> ролики есть и замечательный сергей Родионов, друг большой мой, он дай бог ему долгих лет со мной и мы выпускаем этот nft этих роликов то есть у тебя нет ресторанов? Каких-то нет, нет ресторанов? Я... Шаурма какая-то. там. Шаурма была бы ясно. Хорошая идея. То есть ты, когда заработанные деньги получаешь, ты все вкладываешь в студию, в новые проекты, в любопытство. То есть ты не собираешься... Я не понимаю инвестировать как. У меня проблема с этим, честно. Может быть, ты мне поможешь разобраться с... как быть. С одной стороны, инвестировать деньги я не вижу никакого смысла, потому что если у меня есть мечты, которые я хочу да. реализовать, я лучше буду тратить деньги на свои мечты и реализовывать свои мечты. А с другой стороны, брать инвестиции я тоже не, мне очень некомфортно, mm -hmm. потому что я вырос в то время, когда понятие инвестиций еще не существовало, ну, там, какие-то там были старые годы, да, когда я был ребенком, там, рос, а, был социализм. И брать инвестиции, это значит брать ответственность за эти деньги. Да? И когда ты берешь ответственность, то ты фактически берешь в долг. Ну да, да. То, что на самом деле инвестор, он. Это только сейчас у меня в голове происходит это вот разделение на то, что есть инвестор, кто готов рискнуть. Да. да, с тобой. А у меня в голове всегда было, что это просто я займ беру. Угу. И, соответственно, если я беру займ, зачем мне брать займ у инвестора, просто добери займ. Здесь очень просто. Ну, сложно и может быть просто. Действительно надо отделить, ты сказал, я начал отделять. Представь себе следующее, что ты предприниматель. Для тебя любые возникающие деньги или ресурсы, да, ты направляешь на то, в чем ты предпринимаешь. Uh -huh. ну, ты это называешь в чем мне интересно или любопытно, но это Шурмакена. то, в чем ты предпринимаешь. Например, шаурму захотел, давай шаурму. Инвестор, он живет по-другому, и он вообще другую позицию создает. Он вообще создает позицию оценивания, кто чего там предпринимает. Это другая позиция, и вырастить в себе две позиции и предприниматель и инвестор трудно. Зачастую люди, когда приходят Например, к инвестированию они забивают уже на предпринимательство, и это такое инвестирование становится их видом предпринимательства. Подожди, но, да, предпри... но инвестирование это другой Но это другой вид предпринимательства. То есть ты выращиваешь только ты предпринимательство. Когда ты оцениваешь риски других, ты их оцениваешь. То есть ты не сам играешь в игру создания, угу. а ты играешь в игру. Ну, это примерно Как, как паразит, на называется игра-паразит. Инвестирование это и Ты игра. заслуженный, ты <с заслуженный. Игра-паразит. Найти тех, на ком проехаться. Инвестор такая зараза, он может помогать, он может душить, он может вредить. Тут как жизнь разложится. Поэтому не всегда инвестор это хорошо для молодого бизнеса. Он приходит, дает тебе деньги, взамен требует очень большой хвост обязательств порождает вот эту, как ты говоришь, ответственность и мандраж. Да. Ну и предприниматель кукожится и, и фактически берет на себя функции предпринимателя. Не, он никогда не берет. Нет, он берет обсайт, то есть если есть, есть какие-то деньги, он их забирает, угу. обескравливает себя и так далее. У предпринимателя может же не получиться, ты говоришь? Ну не получилось. А инвестор говорит, а ты мне должен все равно, и забирает все, что там даже осталось, и лишает предпринимателя возможности сделать следующую попытку. Есть такие инвесторы? Вот я сейчас рассказал о самом таком. Но мне было бы интересно, наоборот, по -по -по -по тебя, потому что то, что сейчас ты рассказываешь, для огромного количества людей, огромного, меня в том числе, не совсем понятная и очевидная вещь, просто про это мало рассказывают. Мало рассказывают, мало спрашивают, а когда рассказывают, спроса нет, и поэтому получается, считай, что не находит розетка. А, это потому что, если бы ты рассказывал, как устроиться на работу в госкорпорацию? Ну, все бы хотели, потому что... Тебе рейтинг был Там, да, вот, ребят, в Газпром, где хорошие зарплаты и социальный пакет устроится так-то, так-то, так-то. Сейчас все скажут, пишите мне, я буду вам постоянно рассказывать, как в Газпрому устроиться. Но я не буду это делать, потому что вы без меня с этим разберетесь, как «Газпром» устраивается, там волосатая рука и так далее. Вот, мы о другом сейчас, да? как ходить нехоженными тропами и о том, о чем ты сказал так, знаете? Успех, истинный успех, давай так, долгосрочный, лежит только там, когда ты научаешься ходить туда не знаю куда и находить то не знаю что. Если ты идешь туда, зная куда, и находить то, знаешь что, слушай, это как правило вот... Там еще 100 человек стоит. Уже 100 человек стоит, а может тысяча, и там уже только пайка. Пайка, которая для тебя, может она и хорошая пайка, ну то есть покушать можно и так далее, но процветать нельзя. Более того, ты всегда зависишь от того, кто тебе эту пайку нарезал. Угу. Всегда. И ты управляешь своей судьбой или тот, кто нарезает пайку? Ну, конечно, тот, кто нарезает пайку. А Вопрос. Вот, вот и все, смотри. Поэтому, смотри, сколько людей отважится пойти туда не знаю куда, чтобы искать то не знаю что. Вот поэтому иногда вот эти вот рассказы для предпринимателей, они касаются, ну, не более одного процента людей. Потому что 99 процентов mm -hmm. людей подай что-то конкретное, знаешь, ясное, понятное и желательно социально безопасное, которое, ну, всеми одобряется, поддерживается и все. Но там тропы все уже вытоптаны, грибов рядом с этими хайвеями нет. Но зато есть рутинные такие вот вещи, и ты это понимаешь. Ну и самое главное, у тебя нет, фактически нет права на выбор, потому что ты просто дисциплинированно выполняешь вот свои выданные. Вот, ты можешь вот... Почему нет? Вот смотри какой но выбор Это комфортный станет, смотри, согласись Огромный выбор, смотри, вот эти пайки стоят Стресса смотри, меньше Красная, зеленая, там такой вкус, какой вкус оказывается. все Но, но это такая, знаешь, кто-то все уже придумал, а ты такой ходишь если ты все время делаешь то, что не делал никто, то велик шанс, что ты никогда не, не сделаешь ничего, потому что... Потому велик можешь... шанс, что ты постоянно делаешь какую-то херню, да. которая никому не нужна. Это правда. А как у тебя в жизни ты вот разделяешь эти две вещи? Потому что для того, что ты же должен искать что-то новое все время, да? А с другой стороны ты должен уметь то, что ты нашел, каким-то образом сохранить и масштабировать, и стену пробила, а дальше надо кирпичи разобрать, дверь там. Ну, мне кажется, у меня похоже, как у тебя, это примерно следующее, чтобы делать то, что любопытно и то, что интересно, нужно научиться все-таки делать так называемую обязательную программу, то, что уже точно кому-то нужно и кто-то за это платит, ну, чтобы добывать деньги. Первые деньги всегда добываются там, ну, что ты ну, делаешь то, что людям уже нужно. Угу, угу. Это потом а, ты начинаешь м -м. делать рейды в область неизведанного, mm. там, непонятного, поэтому не надо предусудительно к этому относиться, что люди встают в очередь за пайкой там, на наемную работу и так далее. Ну, Где-то надо получить первые деньги. Вот вопрос у меня есть, да? ты же физик, да. Кванто квантовой физикой да? занимался. Да. Вот как мы можем... Я сейчас занимаюсь квантовой физикой в мире устройства людей, потому что люди ведут себя как квантовые устройство, абсолютно. Вот как так... Да, согласен. Как так произошло, что сто лет мы живем в мире, в котором доказано математически, что наблюдатель изменяет объект наблюдения, при этом живем как будто это... Этого, этой теории... аксиома, не знаю, что это называется, этой теории не существует. Мы живем в мире, когда, в котором считаем, что реальность, она нам дана, да. а мы ее только лишь наблюдаем, а на самом деле доказано, что это не так, а мы продолжаем да. делать вид, что этого нет. Смотри, все очень просто. Вот я пришел к этому, к осознанию этого в 42 года, при том, что в общем-то мой путь был достаточно таким экстраординарным, и то в 42 большинство людей, абсолютное большинство к этому не приходит. Вот поэтому ну, представь себе, что один процент людей или даже меньше, 0-1 процент людей, они к этому не просто приходят, они это используют. Один процент. Это и есть, кстати, предприниматели. Предприниматель — это единственный человек, который разговаривает с реальностью на равных. Каким образом с реальностью на равных? Ты берешь любую реальность, подчеркиваю, любую, облучаешь ее неким раскраской, там светом и так далее, сканируешь то, что тебе выгодно, и таким образом присваиваешь любую обстоятельство, любые обстоятельства к своей выгоде. Сколько предпринимателей процент? Не больше трех процентов. Это неплохо, плохо, не хорошо, я говорю о том, что есть разные, не знаю, роли, как люди проявляются, вот и все. Поэтому ученые об этом знают, социологи об этом знают, ученые, да, и предприниматели это используют. Все другие люди, предпочитают ясность, конкретность, понятность в рамках шаблонов, в которых их положили в средней школе и в детском садике. А основной урок сегодня... В а может быть по-другому? Может, по-другому. может. Такой основной урок в школах сейчас — послушание. Да. Все предметы — математика, физика, история, английский и так далее — это предметы, ну, не знаю, это навыковые какие-то вещи, а основная компетенция, которую приобретает человек в школе — послушание. А вопрос, а если, представь себе, что все будут не соблюдать правила, что произойдет? Вопрос некорректен, потому что если все будут добавлять в правила какое-то, ну, обогащать правила, то тогда abandoned. благоухание будет. Представь себе, ты взял и благоустроил свой двор, и все, что вокруг двора. Ну, изменил yeah. вековые традиции бардака и грязи, которые yeah. на улицах, ты же видишь сейчас что. Вот во дворе плюс- минус, а за границей двора сразу все грязь, там бутылки и все. Вот ты изменил эти традиции, ты вышел да, за двора. пределы двора, убрал улицу, более того, сказал соседу, слушай, Вась, давай вот я здесь буду поддерживать порядок, ты здесь вот. Ты изменил, он изменил и вы изменили. Смотри, Потом на фоне этого благоденствия пришел другой, и говорит, слушайте, а давайте вместе скинемся, там, не знаю, площадку построим детскую. А потом вы вместе дошли до того, что вы садик построили и школу, где главный предмет не будет — послушание. А ты позвонил мне, я тебе сказал, Тимур, Рыбаков Play School — развивающая франшиза по Выготскому, Льву Семеновичу, по нашему великому русскому психологу, педагогу. Я тебе дам эту программу, мы обучим педагогов, которые будут в ребятишек, смотри, с двух лет заводить следующую компетенцию для жизни — навык генерации защиты от злоупотребления властью, манипуляцией и контролем. И навык генерации свободы. Но это для этого существует револьвер в Америке. Револьвер ну, существует для того, чтобы культ. тот, кто захочет тебя доминировать, он не mm -hmm. сможет тебя смять. А, смотри, все, что вокруг нас расположено, это, это некая доминация или агрессия, осознанная или неосознанная. Смотри, идет какая-то волна на тебя, смотри. Mm -hmm. Ты можешь от нее убежать, уклониться или взять ее и использовать как энергетический, конвертировав в выгодную для тебя полезную mm -hmm. работу. Вопрос, умеешь ты это делать? или нет, будет отличать, будешь ты преуспевать в жизни или нет. Так угу. вот, сегодняшние школы и сады, они не учат этому. Они учат подчиняться правилам, соблюдать угу. правила. А какие правила? Ты же видишь, пришел на рынок, ты обязан пойти к заслуженным, чтобы добраться до денег из фон кино. Ничего лучше, чтобы изменять себя к лучшему и, Получить удовольствие, и да. мир и получать удовольствие и, и изменять себя ну, так как я хочу я не знаю это лучше чем строить школы и сады но пытаться а лет... это бизнес это устойчивый социальный бизнес ну, как бы где цель моя цель свести в устойчивость но партнеры которые присоединяются они у них есть плюс я делаю э, школу только не для детей не школу а э, то, что раньше называлось дом пионеров, короче говоря. Ну это дом творчества. Дом творчества да. Там, где могут они свободные от школы и время а развивать вот, свои творческие а вот, навыки. А вот может быть тебе будет это ну, прикольно или любопытно интересно поним? сделать из этого детский сад и начальную школу полного цикла mm. с трех до 12 лет. Нобелевские лауреаты доказали, что все вложения ну, людей 10. на горизонте до 12 лет, Тимур, эффективнее, да. это 15 раз больше, чем потом, да, чем да. все, что мы, ну, угу. вот, вот все вложения с 12 до... 100%. Поэтому смотри, Рыбаков PlaySchool это, ну, это другой подход, который есть в мире, подчеркиваю, и он есть в России. Знаешь, какая его распространенность? Полтора процента. Так вот теперь скажи мне, что ты следующим шагом сделаешь? Я, я... поговорю с тобой про то, что нужно такую школу строить только в онлайн-пространстве, потому что ScreenLife это тот мир, в котором дети живут, и сколько бы ты ни строил зданий, конечно, у тебя строительный бизнес, поэтому тебе выгодно заниматься строительством зданий, но мне кажется, что поскольку мы и дети проводят большую часть времени в онлайн-пространстве, то создание этих школ в онлайн-пространстве в виде игр, каких-то сервисов, платформ, это то, что э, вот еще пять раз эффективнее, чем создание... Это все изучено, есть гибрид, то есть, мы, то есть не, не то, что это или это, да. и это, и это при сочетании. Про что Рыбаков Play School школы и сады? Они не про то, что мы знаем, какое будущее будет, и мы создаем под это будущее новых людей. Мы сразу говорим, мы не знаем, какое будет будущее, но мы готовим людей, которые наилучшим образом готовы к любому будущему. А В чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Я точно когда-то хотел бы, чтобы какой-то очень известный мировой режиссер, ну известный с именем, купил права на экранизацию истории Техноникольт. Николь, я знаю да. книжку твоя. Да. да, два парня, значит, в 19 лет стартуют компанию, куда давали мороженое, мороженое там, ну да, в общем да, и есть уже я тизер сделал, да, я тебе его покажу, да. вот, значит, а потом они вдруг решили, что денег-то не хватало на самое необходимое там, да, вот так они сказали, пускай у нас будет одна теща на двоих, потому что надо же ей будет там, там, квартиру снимать или покупать, да? поэтому они женились на сестрах. Понимаешь, то есть они такие расчетливые, да? Ну в общем так вырос, выросло, там очень много таких ходов, очень интересно. Может ты заинтересуешься, я не знаю. Хорошие Ну или во всяком случае ты агентом станешь таким, Проводишь в а эту историю. Почему NFT не сделал своей книги? Так вот, я... сейчас ты мне дала идею. Не книги, а вот эта история. Да, конечно, да? история. И... Да. <къем> ты мне скажи: я могу рассчитывать на то, чтобы за 10 миллионов долларов право продать на экранизацию такой истории? Нет. Я тебе объясню. Нет, не сможешь. А, а, а... Подожди, я сразу говорю, 5 миллионов долларов мне, в я понимаю. Не сможешь. Я тебе объясню. Все равно. Я все пытаюсь до денег добраться, ребята. Напоминаю, канал про деньги, инвестиции бизнес. А Тимур обычно говорит: давай вот чем любопытно заниматься. Я говорю, подожди, а деньги-то где? Там, где любопытно. Как продать права за 10 миллионов? Невозможно? Нет, за 10 миллионов невозможно продать права. Это важная вещь. Но самое главное, как ты знаешь, как в любом бизнесе, это, это команда, да, и, и люди, yeah. а все остальное, ты люди, и ты обычно при, когда запускаешь новый проект, кино, ты прежде всего думаешь о том, кто его будет делать, mm -hmm. потому что идеи, они приходят, уходят. И сценарий. Сценарий — это вещь очень дорогая, поскольку, ну, не книга, а вот именно сценарий, уже переформатированный в продукт, и mm. она может стоить и 100 тысяч долларов, миллион, и 5, mm. и там нет границ нигде. А сценарий надо заказать, да? Или так, синопсис? Сценарий, вот ты как знаешь, как, вот как, как мне двигаться, Смотри, я точно знаю, что это скажу, продукт мирового кино, может быть. Объявить. Какими шагами смотреть? Надо положить этот, эти деньги, <связь> на, э, и объявить тендер на, mm. среди сценарий, но большие деньги. Сколько? То есть только сколько? Но если ты положишь миллион долларов, mm. то я думаю, что ты соберешь и скажешь, я э, заплачу миллион тому, кто победит. И тогда могут включиться в России, во всяком случае, mm. самые хорошие авторы. И, и... Потому что самая большая проблема, когда ты нанимаешь человека, начинаешь платить зарплату, mm. он работает, у него еще параллельно другие пять проектов, mm. и ты никогда не доберешься до... Он... Это, это большая проблема современного кино, что особенно сейчас, когда появилось много платформ, что авторы не делают ничего, потому что хотят. От души. Да, они делают, потому что им заказывают. Mm -hmm. И это ужасная проблема. Конечно, есть хороший результат, mm -hmm. бывает, но, представляешь, когда кто-то садится и... Вот потому что ему хочется, нет никаких денег, нет никакого ничего, ему хочется, он просто делает это из любви. Скажи, а, но чтоб... в случае с конкурсом такая же история? Конкурс, нет, чтобы там, выиграть конкурс, или да, там более... Да, там нет денег вперед, а, там есть деньги только на только конце. может быть, да? Может быть, и это может быть, может не быть. Давай мы перейдем к такому экспрессу, уже там, какому-то завершающему вопросу, можно коротко, можно развернуто, как пойдет, в общем-то. Итак, сейчас проверим, насколько за два года у тебя изменилось. Значит, самое большое наслаждение у тебя в чем? Жена, а жена знает? Догадывается. Отлично. Уязвимость или агрессия? Уязвимость. Поясните. Сочувствие, сострадание — самое важное качество для человека. Принято. Миллиард или свобода? Миллиард свобода, чтобы обрести миллиард. Нет. Вот здесь важно выбрать все-таки вот это может быть Свобод... тот ложный выбор, но все-таки надо выбрать миллиард или свобода. Свобода. То есть вот миллиард долларов сейчас, сейчас, ребят, занесите, занесите. Да. И да. ты будешь делать дальше, и дальше у тебя есть расписано да, да, да. сколько у тебя встреч все в день, там. да там все. Да, вот да, да, да. Нет. Нет? Нет. Что, правда этот миллиард сейчас? Блин, незнание есть главное знание, а главное правило ⁇ это нет правил. Насколько тебе это близко? Давай еще раз. Незнание? Незнание есть главное знание. Да. А главное правило ⁇ нет правил. Насколько это близко? Мне это абсолютно близко. Могу только добавить мудрость Равина, который сказал главное ⁇ главное что-то делать ⁇ когда встретишься с Путиным, о чем его спросишь? Я встречался уже, но я могу сказать, о чем его спросил. Я, мы сделали фильм про Алексея Архиповича Леонова и так принято, про таких известных людей фильмы показывают в Кремле. И вот у нас была встреча и мы показали фильм, и дальше какая была такая вот, как с тобой сейчас беседа, и э, Путин выслушивал э, вопросы, и вдруг подошла до меня очередь, и я не знаю, что, о чем спросить-то его, что мне спросить-то его? Я спросил, я говорю, вот так и так, что вот Алексей Аркипович, он мне помог понять очень много в жизни о том, какие вещи для нас самые главные, ну, и это как раз речь про свободу, потому что человек был невероятно свободный, при том, что он был супер системный, руководил командой подготовки космонавтов. И я вот спросил Путина про то, что вот как оставаться, так как, ну, так, как вы, как имея такое большое количество обязательств и ограничений, как оставаться свободным, Потому что конкретно есть ритуал, что люди приходят попросить что-то, да, или там как-то повлиять, попросить. А, а вдруг я... А, а ты подколол, поговорить. что ты специально поговорить подколол? просто. А поговорить. Нет. Ну, просто поговорить. Почему-то с тобой разговариваешь? Это же самое большое, со мной. Самое большое, что можно получить от Путина, скорее всего, это человеческие отношения. Ну, я думаю, не знаю, что еще можно от него получить. Эта ценность этих отношений, она дороже миллиарда. Что ты спросишь, когда пристанешь перед Богом? Примерно тоже спросил у Путина: как оставаться свободным и при этом быть ответственным. А -а -а. Это, же, это же ночной дозор, все. Это все история ночного дозора. Ребята, с нами был Тимур Буйквамбетов. Снимайте фильмы в формате Screen Life, зарабатывайте бабки. Бабло побеждает зло это правда. Мы сегодня еще раз убедились. И я очень хочу, чтобы вы кайфовали по жизни, нашли свое дело, нашли своих друзей и были богатыми, обеспеченными. Смотрите канал, подписывайтесь, пишите мне комментарии, вопросы. Я передам их Тимуру и отвечу вам на все ваши вопросы. Поехали. Отвечу на вопрос. У всех людей роз, где ты чем вопрос? секретный соус. секретный соус.